Я знаю, ты недавно запустила в сети самую точку посвященную всестороннему развитию детей в путешествиях да. и работе с родителями. Скажи, как тебе это удалось? Привет, Вер! Отличный вопрос, спасибо тебе большое. Ты знаешь, скажу тебе честно, мне было очень непросто. С детства, когда я была маленькой, я всегда была в окружении детей. Я сама из многодетной семьи, и жили мы очень бюджетно, очень просто. У меня еще есть две младшие сестры, и я постоянно ухаживала за ними, водила их в детский сад, помогала им делать уроки и так далее, и так далее. И видно, с этим связано то, что далее я поступила в колледж, потом в вуз, потом стала работать в детском саду, в школе в общеобразовательной, в музыкальной школе работала, в институте. И вот этот вот круг, он был постоянный, то есть работа, дом, учеба, работа, дом, учеба, но, понятное дело, денег не хватало. И каким-то э, просто чудом мне посчастливилось открыть свой бизнес. Я думала, мне вот будет сейчас вообще замечательно, все хорошо, но не тот-то был. Это стало еще хуже, потому что я уходила в садик к 7 утра и возвращалась домой за полночь. Я попала буквально по 3-4 часа в сутки. И у меня совершенно не было времени на то, чтобы как-то заниматься собой. И, наверное, так должно было случиться или так должно было совпасть, что однажды в Коломенском я познакомилась с Юлей Рыж. Мы гуляли, мы сидели в кафе, общались. Мне очень понравился ее малыш. И мы как-то вот с тем детей плавно переключились на бизнес. И мы просто разговаривали, Юля мне задавала разные вопросы, но я даже не могла себе предположить, во что все это обернется и какой сюрприз все-таки мне Юля приготовила. И Юля приглашает меня на ее тренинг. Конечно, я думаю, ну зачем, интернет, какой интернет, у меня садик, мне надо заниматься детьми, но решила все-таки сходить. И вы знаете, это поменяло абсолютно все. Первое, что сделала Юля, это сразу сорвала с нас розовые очки. Она очень энергично и с воодушевлением рассказала и четко дала мне понять, как я могу вот эту вот всю свою стационарную деятельность просто взять и перенести в интернет. И как мне вырваться из вот этих вот четырех стен детского сада, вырваться на море, на пляж, Просто в солнечный, солнечный, солнечный тайла. До того, как попасть на тренинг Юли Рыж, я проходила различные тренинги, семинары, вебинары, посвященные именно детскому развитию. Но как развивать бизнес именно в интернете, я еще пока не представляла. И Юля, она просто пошагово разложила мне по полочкам, что мне надо сделать. Как завести сайт, какое доменное имя выбрать и почему, на каком хостинге это все сделать, то есть все, все, все буквально от самых, самых, самых азов прямо по ступенькам и по полочкам она мне разложила. Что делать с рассылкой, то, как выбрать целевую аудиторию, как определить и самое главное, как вот из всего моего огромного опыта вот сузить всю эту нишу. И знаешь, Вер, как мне выбрать вот буквально-буквально-буквально узенькую нишу из всего многообразия той информации, которая вообще у меня была. Более того, сейчас, после тренинга, она не бросает своих учеников вообще в одиночное плавание. Она постоянно поддерживает, она дает новые задания, она проверяет то, что мы делали, и проверяет очень-очень-очень строго. И чувствуя вот постоянно такой пинок, скажем так, дружеский, начинаешь двигаться, двигаться, двигаться, и самое важное, вот этот вот первичный, первичный импульс. Когда получаешь этот импульс, начинаешь делать задания один раз, не получается, второй раз не получается. Я переделывала задание три раза, и это не предел. И Юля, она каждый раз, каждый раз помогает и, не, и помогает и подсказывает, чтобы. Ну, чтобы как бы мы не опускали руки. Вот это вот мне нравится больше всего. И самое важное, что она буквально из каждого из нас вытаскивает то, что мы можем максимально лучшее вложить в наш ресурс. Самое-самое важное, самое-самое интересное, самое-самое креативное то что мы можем сделать но каким-то образом это все достает из нас и мы это вкладываем в свой ресурс то есть здесь идет уже как бы такая двойная работа тройная но это все как бы так вот пласт на пласт накладывается сначала незаметно это уже становится видно дальше в следующих работах и в итоге в итоге ресурс получается просто сказочный мне очень нравится то что в каждого, в каждого, в каждого вложена часть Юлиной души. Сейчас я нахожусь здесь, в Таиланде, на тропическом острове. У меня здесь вот прям передо мной море, здесь пальмы. Ем фрукты, наслаждаюсь жизнью. И сейчас я занимаюсь с детками здесь. Вот здесь, в естественном окружении, в природном окружении, мне не нужна какая-то специализированная комната в монте -Сури из четырех стен мне не нужна какая-то развивающая площадка из четырех стен самое естественное самое простое самое воодушевленное для деток это занятие именно на свежем воздухе на море на пляже на песке вот за этот переход за то что я наконец-то смогла вырваться из этих четырех стен сюда на море на пляж на этот остров я очень благодарна юля помогла реализоваться моему проекту kitsamoy.ru и теперь я здесь, в Таиланде, на Самуи, развиваю его дальше. Я буду очень рада видеть тебя, Вера, у себя в гостях. Спасибо, Ульяна, за очень интересные ответы и желаю тебе дальнейших успехов.